«Ковбой, у меня работа как раз для тебя. Кто-то из людей Гринджерса украл драгоценности, на которые мы хотим посмотреть. Усаживай свою задницу в машину и следи за этим парнем. Принеси нам эти драгоценности. Место встречи там же». У меня такое предчувствие, что очень скоро что-то должно случиться. И что же должно случиться? Я знаю, мне скоро крупно повезет. Спустись на землю, по-моему все просто очевидно. Почему ты вечно опираешься на свои предчувствия, какие бы дела у Вана с Кастальда не были и знает ли об этом ФБР или нет, попадешь именно ты. Потому что ты у них подсадное лицо. Ну как мне тебе еще объяснить? Тебе ну, просто надо сматывать. Скажи Маккензи, что очень скоро мне понадобится сейф. У меня полоса везения и я собираюсь действовать.